А я у Закара сегодня поведаю об особенностях тройки. Но а начну я тем, что в тройке есть только одно существо, которое из одного гексового становится двух гексовым. И это ангел и архангел. Третья часть героев имеет наибольшее количество городов, 9. А если учесть еще и не вышедший шифор, что их будет вообще 10. Дополнениями же их становится очень много. К примеру, тот же город Оазис. Сравнивать я буду первую и вторую часть. Вот в первой части было всего четыре замка. Это замок рыцаря, колдуни, чернокнижника и варвара. А я тут, кстати, нашел необычную вещь. У этих четырех замков есть сходство. К примеру, таверная гильдия магов верфи, колодец находятся в одинаковых позициях, чтобы их было легче найти. Ну а во вторых героях было всего лишь шесть городов. И это города рыцаря, чародея... Мага, колдуньи, некроманта и варвара. С помощью гидры можно захватить любой улизмеев, кроме максимального. вид карты очень маленький или же XS и если кому-то нужна будет эта карта то я ее скину в ласовака ссылка в описании один из моих друзей скинул что в союзе у торговца артефактов можно купить бесплатно артефакты что я решил проверить для начала я создал специальную карту жди мути но там не получилось После чего создал карту в переиздании возрождения Рафии, где как раз таки и получилось. На данном скрине можно увидеть, что все артефакты можно купить абсолютно бесплатно. Ну и на этом все. У микрофона был Закар. И если вы считаете, что я достоин лайка, то поставьте плиз. Всем пока.